Друзья, всем привет, с вами Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс И сегодня мы будем вспоминать вкус детства Вкус детства будет замечательный Вот оператор поделился своим детством со мной тут на днях И сказал, что вот он ел такие бутерброды вкусные Бутерброды с луком и яйцом Хлеб у него был черный, у нас белый, потому что говорят белый вкуснее Мы решили попробовать белый И также соль чуть подсолить там у кого есть перец, у кого был в детстве перец, можно поперчить. О, не знаю, оператор, был у тебя в детстве перец? Не было оператора в детстве перца, из-за этого вот будем с солью одной. Ну, ничего страшного. Элементарный рецепт, в принципе, приготовление. Сейчас все это все увидите. Достаточно быстрый, там, ну 15 занимает. Но получается вкусные горячие бутерброды. Вкус детства, готовим. А Хлеб, ну, как бы у нас современный такой вот, уже нарезанные ломтики. Лук нарезаем мелко. Ну, кто как любит, но мы мелко нарезали, чтобы удобно было его помешать с яйцом. Ну и потончик, как бы, это естественно. Можно еще мельче порубить, если вы как бы это... Давайте вот не четыре части разрежем луковицы. У нас луковицы небольшие. Ну, короче, где-то один к трем. Одно яйцо, три луковицы должно быть. Ну, да. Лучок мы нарезали, смотрите, достаточно мелко. чуть присолим чтобы вкусно получилось. Также можете, если у вас было французское детство, добавьте сыр или швейцарское у вас детство, какое есть. У нас российское, то есть советское детство было. У нас сыр особо там не котировал. Пошехонский, кстати, пропал. Если кто видел пошехонский сыр, напишите в комментариях. Я не видел. Ну тут как бы не особо тут деревни чего увидишь. Разбиваем яичко и все это сейчас все перемешиваем. В вот, все это перемешиваем Получается такой вот бут... у нас вот замес луковый. Ну вот все перемешали, смотрите, у нас яичко все блокло, белочек чуть подсбился даже. Соль дала свою вот эту штучку пенистую такую, все расщепила. И вот уже будем сейчас готовить, пойдем к плите наши знаменитые рязанские воиковские бутерброды. наливаем немножко масла лучше конечно взять антипригадную сковородку раньше не было раньше были чугунные ну все вот мы друзья раскалили наш, нашу сковородку и вот жарим эту рыбу я аккуратно переворачиваю вот три штучки поместись поставили средний огонь даже чуть ниже среднего на единичку и все это обжариваем нам надо, чтобы вот как бы все схватилось. Лук не обязательно, чтобы был до конца готовый хрустящий. Главное, чтобы белочек схватился, яичко с желтком. И все, будем уже потом все это есть. Запах приятный, пошел луковый такой. Очень даже аппетитный. Вот. Делаем обычный процесс переворот. Смотрите, как поджаривается красиво у нас. Лучок поджаривается. Можем, в принципе, еще подождать. Ну, прошло 2-3 минуты, можно переворачивать. Возьмите лопаточку, в принципе, ничего, ну, почти не отлетает. Личко как бы завакуумировало это все. И все у нас в процессе. Ну, можете маслице подлить еще там. Немножко капнуть. Вот хлебушек с той стороны тоже поджарился. А так, в принципе, поджарился лук, смотрите, такой полусырный. Можно еще потом перевернуть разок. Вот так получается красиво. Три минуточки у нас лук такой хрустящий получится. Личика поджарилась. Как бы если хотите еще меньше, чтобы температуру снизить, добавьте сливочное масло. Оператор был у тебя сливочное масло в детстве. Ну было, он просто не помнит. Mm -hmm. На самом деле у него было. И как бы когда кидаете сливочное масло с растительной, температура горения, естественно, снижается. И можете на сливочном поджарить, и оно вкусное еще будет ароматнее. И более раньше в Советском Союзе было только крестьянское масло домашнее. И оно было вкусное. Так что вот поджарим еще где-то по полминуточки. Просто хлеб, чтобы он был красивый. И будем пробовать. Будем пробовать патриброды сейчас, что у нас получилось. Смотрите, какая прекрасная тарелочка. Аромат вообще волшебный. Самый поджаристый возьму. М -м -м. Оператор вообще божественно. Хорошо тебя детство было, на самом деле. М -м -м. Реально с белым хлебом, наверное, вкуснее. Как бы с черным тоже вариант. Лук сладкий поджарились сладкие, яичко все поджарилось, облакло ну вообще божественное а если вы, говорю, француз или швейцарий добавите сырка, наверное, будет вообще обалденно, у нас как бы сыра не особо был но очень вкусно Мучок хрустящий М -м -м, обалденно просто вкусные бутерброды реально вкусное детство было у оператора у нашего Великолепно. Хороший рецепт, Антон. Мальчик вспомнил. Так что все, всем приятного аппетита. Вот такой рецепт э, еды из детства. У нас пишите в комментариях. Какое у вас было, если вдруг у вас было детство еще круче, чем у нас. Пишите обязательно, что вы там ели, готовили. Может быть, мы повторим даже какой-нибудь рецепт. Как бы у нас есть там уже запросы. Будем готовить когда-нибудь впоследствии. Так что все, всем приятного аппетита, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. С вами был Димас, оператор Антон и вся банда Круз Бразер Хукс. Всем удачи, пока-пока.